Здравствуйте, меня зовут Фирюза, я занималась здесь, как шлем называется? Шапка -глисон. Шапка. И мне очень ощутимо было здесь прямо шейный позвоночник горит прямо, я почувствовала освобождение. Когда я шла сюда, у меня голова болела, вообще с утра. Я тяжело немножко поднимала, а сейчас прямо освободилась. Эффект потрясающий.